привет в этом видео покажу полезное применение 3d принтера для бытовых целей в данном случае ко мне поступила электрическая мясорубка у которой провернула грани предохранительной муфты которая соединяет электропривод со шнеком самой мясорубки скорее всего дело было так крутили на мясорубке мясо попадает в шнек косточка и шлицы в предохранительной муфте проворачиваются Естественно, мясорубка становится неработоспособной. Весь электрический механизм и привод в мясорубке вращаются, а шнек у нас стоит на месте. Наша задача восстановить предохранительную муфту данной мясорубки. Для этого берем штангенциркуль, снимаем размеры самой муфты и для внутренних шлицов снимаем размеры хвостовика шнека. Далее... По снятым размерам создаем 3D-модель предохранительной муфты. После этого созданную 3D-модель переносим в программу Slicer, которая нарезает на слои модель, чтобы 3D-принтер понял, как ее нужно печатать. И уже после этого отправляем созданный файл на печать на 3D-принтер. Но перед печатью чистового варианта сначала я распечатываю вот такой небольшой шаблон. По этому шаблону я проверяю, что... Внешние и внутренние шлицы идеально подходят к своим местам. Давайте посмотрим. Видим, на хвостовик шнека шлицы в виде квадрата подходят идеально. И во внутреннюю часть электропривода внешние шлицы также подходят идеально. То есть размеры все подходят и можно печатать чистовую модель предохранительной муфты. Для печати муфты я применил крепкий пластик, это нейлон. И распечатал муфту, которую можно применить два раза. То есть, если, например, у нас опять попадает в шнек какая-нибудь кость, и внутренние грани предохранительной муфты опять проворачивает, то муфту потом можно просто вот так перевернуть и продолжать пользоваться мясорубкой. Если даже провернет, но она и есть предохранительная муфта, чтобы она спасала электропривод самой мясорубки от поломки, и если даже провернет, то провернет обязательно только внутреннюю часть, потому что у внешних шлицов этой предохранительной муфты большая площадь зацепления больше, чем у внутренней. То есть, смотрите, если вдруг проворачивает, то мы вот так вот ее переворачиваем, и вот эта часть у нас нетронутая, а вот эта вот половина, если провернула, будет провернутая, и без проблем пользуемся мясорубкой дальше. То есть, воссозданную муфту я сделал. Намного крепче, чем родная заводская стандартная. И универсальнее. То, что ее можно применять два раза. То есть тут провернуло, перевернули муфту и дальше пользуемся. На родной муфте тут второй торец вообще закрытый. С двух сторон родную муфту использовать не получится. А у меня на этом все. Кому понравилось видео, ставьте лайки. Обязательно оставляйте свои комментарии. Всем удачи. До новых встреч.